Всем привет, с вами Андрей, и вы на канале Made Machines. И это у нас пятый выпуск, посвященный сборке Delorion. Вот будем собирать левую подвеску с левым суппортом Из всего, что вы видите, это вот все детали. Также по 2 AMD, c CM и DM. Три штучки винты. Один DM идет винт. А, АЦ, самый маленький, винт, пружинка, инт ЕМ. А, на этом все, давайте собирать.